Я на берегу Шабаевского пруда, где-то здесь вот, будет э, водный трамплин. Вот ну, так что ж, вот у меня такая амуниция, давайте-ка я прощуплю, что тут вообще есть, какая глубина, может я расшибусь подряд с трамплина, а может начну. Начинаем погружаться. Дно илистое. Но не вязкое. Очень быстро погружаюсь в вглубь. Так, тут уже оно вязкое. Вода мне сейчас по колено. Сколько шагов сделал? Наверное, что штук 7 шагов я сделал идем предельно осторожно еще глубже честно скажу, мокнуть я не хочу как только я уйду слишком глубоко повернем назад я даже сразу буду показывать вот сейчас уже совсем недалеко осталось до верха сапог Осторожно идем. Так, с этой стороны от берега, наверное, шагов 15. От этого берега до шагов 30, наверное. И причем я думаю, что у нас с этого берега и будет прыжок. Так, щупаем дно дальше. Продолжаем медленно погружаться. Почему-то какие-то пузырьки идут из воды. Осторожно, осторожно. Идем так, все. Вода потекла в сапоги. Сдаем назад. Это уже не смешно. Так. Чуть-чуть намочились. Так, ну что ж. Каково у меня впечатление от Шабаевского пруда. Наверное, максимум, куда мы нырнем, будет глубина полтора метра. Ну, навряд ли глубже, но максимум два. Соответственно, и особо там утонуть не боюсь.